Всем привет! У нас сегодня гость на канале Григорий Мирзон или просто привет. Гриша. Привет, Гриша. Гриша из 57-й школы и МЦНМО. И тоже, как и я, и как и мы все здесь, большой фанат олимпиадных и всяких других математических задач. Гриша, тебе слово. Мы поговорим про перекашивание и про теорему Пифагора, такой странный сюжет. Хочется начать вот не с теоремы Пифагора, а с такой совсем простой задачи. Я не знаю, читал ли ты эссе Пол Локхарда про плач математика? Нет, но слышал фамилию Локхард, даже в сочетании с именем Пол. Ну там, вообще про то, как нужно учить математику про саму эссе, я рассказывать не буду. Но там есть такая задача симпатичная: про треугольник в коробке. Вот, допустим, у нас есть такая прямоугольная коробка, и в нее убран треугольник. Давайте для простых считать, что у него нижняя сторона — это просто нижняя сторона коробки, а противоположная вершина — где-то наверху коробки. Угу. И спрашивается, какую долю коробки занимает площадь треугольника. Капитан Очевидность э, хочет сказать половину. Ну, Капитан Очевидность, конечно, правильно говорит, но, наверное, проще всего это увидеть так, что можно, прове можно провести вот такой вертикальный отрезок ну, да. высоту, да. Ага. и в левой части Половину, и в правой части половину, площади мы занимаем. Площадь здесь одинаковая, занятая и не занята, и тут тоже. Да, ну да. Так, а если он взвешит, как-то сложнее. Да, значит, тут сразу можно такую предложить всем желающим задачу, что если треугольник как-то как упал в коробку неровно, если его как-то перекосило, то предлагается выяснить, он занимает больше половины площади или меньше половины площади. Или может быть и так, и так. Ну вот это даже, наверное... Можно сейчас не обсуждать, а я хотел объяснить вот еще одно решение задачи про треугольник из коробки при помощи перекашивания. Это такая вещь, что вот если у нас как-то лежит треугольник в коробке, можно начать его перекашивать. Выглядит это примерно так: что можно брать и начать его вот так накренять. У него при этом ни высота, ни основание не меняется, но можно его так постепенно перекосить в прямоугольный треугольник, для Ах, которого уж все очевидно. Такие вот линии, да? Ну, да. А если бы это было в пространстве, то я бы сказал, что это принцип кавалерии, кавалерии. Если бы это было в пространстве, я бы сказал, что это принцип кавалерии. Да, вот такие отрезки на всех горизонтальных прямых, во всех этих треугольниках одинаковые. Да. То есть можно себе представлять, например, что если треуголь... такое рассуждение в духе Архимеда, что если треугольник сложен из таких маленьких плиточек, то эти плиточки просто сдвигаются друг относительно друга. Но, конечно, при этом площадь не меняется. Слушай, Архимед же был в миллиметре, да, от понятия интеграл. Ну, я бы сказал так, что Архимед пользовался интегрированием как таким способом вычисления площадей и объемов, но вот интегрирования, как какие-то такие суммы бесконечно малых величин у него были, но, конечно, ничего похожего на формулу Ньютона-Лебенец у него не было. Не было, да? А? Вот, вот этого не было. Вот это удивительно, конечно. Вот, а про бесконечно малые элементы действительно у Архимеда были такие рассуждения, поэтому если... Архимеда бы, наверное, такое рассуждение удовлетворило, А если вам не нравится, ну, можно думать, как в школе, что вот у всех этих треугольников одно и то же основание, Одна и та же высота. Но можно считать, что мы... вот предыдущее рассуждение доказывало, что площадь треугольника это половина произведения основания на высоту. Поэтому здесь, конечно, площадь не меняется. Ну да, ну да, да, да, да. То есть можно наоборот воспользоваться как бы формулой с площадью, чтобы показать корректность вот таких сдвигов, да? Да, что такие сдвиги действительно сохраняют площадь треугольника. Ну да. А какой-нибудь заумный человек скажет, что вот здесь, как бы, ну, мера, да. Мера на вертикальном отрезке, которую мы домножаем на длины вот этих, и потом интегрируем, она не меняется. Сдвигав, ну, можно. длины тоже не меняются, а если ни то, ни другое не меняется, то интеграл тоже не меняется. Ну, можно разные слова говорить, да, можно думать про какие-то такие матрицы, афинных преобразований, у которых определили единицы. О, да, да, да, кстати, тоже хороший метод доказать это. Ну... Не знаю, вот я нередко учу школьников там шестого-седьмого класса, поэтому у меня все таки да, рассуждения Да-да-да, лучше так-так делать, чем так и так. Но как бы на самом деле все наоборот. Когда я об, объясняю вот это, я объясняю, что происходит как бы из вот такого прямоугольника. Ну Такой прилагаем. Да, да. И, и, и понятно, что сохранение этих самых да, да, да. площадей. Да, да да можно прямо вот одно разрезать и сложить. Да-да, да, вот. То есть это позволяет, вот эти картинки позволяют на самом деле хорошо понять потом уже высокую нормальную математику, в ней все равно базисом, корнями вырастает вот это все. Вот, Вот. такое, ага. значит, рассуждение про перекашивание, и можно в разных задачах про площади использовать такие соображения про перекашивание. Вот давай докажем теорему Пифагора. О, теорему Пифагора, я ее обожаю. А, вообще Ты, наверное, расскажешь потом много разных. Ну, я, я свое любимое расскажу, вот самое любимое, которое на, на обложке книги «Математика для гуманитариев» находится. Я такое расскажу. Но я, естественно, буду объяснять, что мое рассуждение самое лучшее. Давай, Сейчас давай. Я объясню поверю, почему. Вот, а, Или ну, проверю. Значит, теорема Пифагора, она про то, что в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Но вот если мы древние греки, да. То нужно, конечно, думать не про равенство каких-то чисел, а вот про равенство площадей Сказано квадрат Безусловно значит, это, я, квадрат. это я полностью, да ага. Поддерживаю, вот они пиф пифагоровые штаны, штаны, штаны. Которые почему-то во все стороны равны Мне всегда непонятно было, кто надевает эти штаны Какой-то тренок, что ли, или это э, гульфик Это я тебе не могу научить Вот, но значит, вот утверждается, что сумма площадей вот этих двух квадратов... Дети, дети не знают, что такое гульфит, так что не страшно, а взрослые могут это, им можно это слушать. Вот, да и детям можно слушать. А, но теорема Пифагора утверждает, что сумма площадей этих маленьких квадратов – это площадь большого да. квадрата. Да. Но тогда у любого достойного древнего грека возникает вопрос, что если значит, эта фигура должна как-то разбиваться на части, Одна из которых имеет площадь маленького квадрата, а другая площадь вот этого квадрата чуть побольше. Если я не ошибаюсь, это холивар про равносоставленность и э, равновеликость. Начинается, да, в этом месте? Который да. на плоскости да. всегда разрешается... Да, вообще есть такое утверждение, что если у, у двух фигур на плоскости одинаковые площади, то можно их разрезать на части, что-то такое приложить. Многоугольников, да? Ну, если быть честным, то нужно говорить про многоугольники, и резать мы тоже будем на да. многоугольники. А то начнется сейчас кто-нибудь шар разрезать на ну, ну, конечно, да, на два. на два шара, да. Вот. Ну, конечно. Но можно действительно пытаться доказывать теорему Пифагора перекладыванием, но обычно там нужно резать на очень большое количество частей. Оказывается, есть простой рецепт. Я вот для себя недавно только узнал, хотя это написано вообще в книге начала Евклида. Евклид еще доказал такое утверждение, что О. если провести высоту, провести высоту и ее продлить, она да. разделит. Квадрат на гипотенузе на две части. Вот оказывается, что их площади как раз нужны. Вот что вот это, вот эти две площади. Что? что? Прямоугольников. Равно вот это равно этому, а это этому? И все? И все. Ёкарный И бабай. Мы это сейчас Вот докажем. это да. <свят> И вот, блин, зараза, эвкелит. Я такого не видел еще. Не, я не знаю. Это можно доказывать по-разному, а вот доказательства мы... У нас будет не такой, как у Эвклида, а связаны с идеей перекашиваний. Что? А именно нужно сделать вот что. А, вот нужно продлить вот эти прямые до пересечения, и здесь высоту вот эту продлить. И якобы они в одной, да, будут? Они пересекутся в одной точке, это значит, можно считать таким упражнением. Нужно найти на этой картинке достаточно треугольников равных, чтобы ага. все получилось. Вот она Вот тут. здесь пересекутся, да. Ага. Надо дорисовать вот. Отлично Так а дальше, э, мы, <свят> а дальше мы сделаем вот что Мы перекосим вот этот квадрат Так, чтобы одна из его сторон стала вертикальной Получится примерно такая картинка Получится примерно такая картинка А, продолжение вот этой линии, да, будет? Оно попадет, когда эта сторона станет вертикальной, она станет как раз продолжением этой линии тот, правда, Перекашиваем. Тут, правда, возникает вопрос, почему вот эта точка попадет на продолжение этой стороны. Но тоже вот не буду этого объяснять. Так, то есть, вот это вот, мы из этого квадрата сделали этот параллелограм просто вот сюда. И понятно, что площадь сохранилась. И непонятно, что при этом, если я ехал, вот ехал, ехал. А, сейчас... А... Да, все, да все понятно. Просто ехал, ехал, Ну да, ехал, да, да доехал. Да, а что тут нужно доказывать, почему? Ну, ну а... пока ничего не нужно доказывать, но последнее, что я скажу, что а... дальше он поедет вниз. Вот так а... вертикально вниз поедет, параллельно. Я утверждаю, что вот эта страна а, равна по длине. 20. Все, я понял. И вот это надо доказывать. И вот, и вот это хорошо да. бы доказывать, Вот да, это треугольник быть. равен вот этому. Ну, ну правильно. Все, конечно, я понял, все да. Ага. Так, Но, ну, после отлично. Как он нужно еще немножко перекосить его, чтобы он попал как раз вот в этот прямоугольник. Ну, и, в принципе, и так очевидно, потому что высота та же. И так ощущение. Да, слушай, охренеть. И второй то же самое, да? Перекашивайся тоже. Это тоже самое. А, ё, ё, ё. Замечательно. Обалдеть! Вот это доказательство. Слушайте. Я такого не видел доказательства. И что, и все? Ну, и всё, Теорема Пуфагора на этом доказано. доказано. Да, я, я, я, э, я под камеру признаю, что это еще более красивое доказательство, чем то, которое я всегда рассказываю. Круто. Вот и последнее, что э, хотел сказать, что вот теорема Пуфагора все-таки все знают. А что делать, если треугольник не прямоугольный, все проходят в школе, но так. Теорема косминусов называется, да? Ну, правильно, теорема курсинусов называется, но давайте. И перейдем. что? Ты что, я сейчас так докажешь? Я вот хочу нарисовать картинку про теорему корсинусов. Вот ты что такой сложный рассказываешь про интегралы и сохранение мира, а я умею только про детские картинки. Я просто умничаю. Я не стал математиком нормальным, да? Я все время это комплексую, поэтому я постоянно э, употребляю всякие сложные слова, чтобы публиковать. -а -а. Вот так вот. Вот. Смотри, вот э, возьмем теперь произвольный треугольник, так. ну давай будет остроугольным все-таки. Угу. Построим на его сторонах квадраты. Ну, так. Такие. Таки. А -а -а. Ну я боюсь, что ну вот это да. будет достаточно квадратом для наших целей. Пусть. Вот. Тогда утверждение очень похожее на предыдущее, что тоже можно провести высоты, они угу. а пересекутся в одной точке, как мы знаем. Так. И тогда верно такое, естественно, обобщение предыдущей картинки, что я сейчас одинаковыми цветами заштрихую равные площади. Вот такие части имеют одинаковую площадь. Блин. Вот такие части имеют одинаковую площадь. Блин. И а вот такие а когда вписываешь окружность... Вот эти вот равны друг другу, да? Да, это немножко похоже. Это похоже, что-то очень похожее. Немножко похоже на картинку, вписанную окружностью и равенством отрезков. Только здесь отрезки не равны, равны к расплощади. Ага, сейчас, значит, из-за того, что у нас не очень перпендикулярные перпендикуляры, я не могу сейчас это увидеть сразу, или я торможу. Это должно быть очевидно, да, сразу? Нет, нет, не должно быть очевидно. Это вот такое упражнение для зрителей перекосить, вот, скажем, этот прямоугольник в этот. Можно так перекосить хитро, что все получится. А если не получается решить упражнение, а, нужно дождаться... Вот, вот туда, да, сдвигать? Вот ну, туда. Я, а я тебе не скажу. Если, а вот если не получается решить упражнение, нужно журнал «Квантик» почитать в 2020 году. О, Там «Квантик», пропись. да, будет? Будет в «Квантике». «Квантик-20». Угу. Ну, наверное, второй номер. Вот. А последний... Отличный номер. А Последнее, причем же здесь теорема косинусов? А ну, а, тоже вот, давайте вот считать, что это сторона С, это сторона А, да. это сторона Б. Вот так. что здесь нарисовано? Вот здесь нарисовано на самом деле, что квадрат на стороне С... С в Да, С в квадрате. Так. Это А в квадрате. Плюс B в квадрате. Так. Но только нужно еще убрать вот эту рыжую площадь. Если рыжую площадь. Рыжую площадь, площадь с... то будет да, равенство. Да, да, да. Вот эта площадь S. 2, AB а, b синус фи, да? Ну вот, например, а. я такую вещь хотел объяснить, что вот пускай вот этот угол, например, 60 градусов. Ну да. Тогда вот тогда вот этот отрезок, это B пополам, а вот этот отрезок это а. Поэтому если угол 60 градусов, то получается такая... -а, -а, -а. А, а, так это всегда. То есть это косинус... Cos... Ну, всегда. Вот конечно. это B косинус, это A. Это A косинус, это B. Все. Ну, конечно, всегда. Всегда. Блин, whatever. а вы видели такое вообще? Правильно. Ну, вот в части для 60 градусов ну ясно, да, ну да, вот как раз, как раз вот в квантике будет у меня лекция про эти, эти числа треугольные и тераперма при n равно 3, это будет, да, конечно, это норма, норма соответствующая, числа Козенштейна, да, да, да, для числа Козенштейна, не, ну слушай, ну точно, все же всегда верно, это фи, вот фи, все, это б косинус фи, это очевидно а, а косинус фи, здесь б, здесь а, это А, Б косинус Фи и это А, Б косинус Фи. Ну правильно, вот Все. ты говоришь, как можно Блин. пользоваться тригонометрией вместо перекашивания, а я говорю про то, как можно пользоваться перекашиванием вместо тригонометрии. Ну вот такая история. Не, ну когда, мы же должны в конце концов написать здесь два А, Б косинус Фи, да? Угу. А, ну в смысле можно не написать. можно сказать просто, минус, минус 2 С. Минус два С, а С уже действительно. Теорему а, косинусов да. для 7-классов. Круто, вообще круто. Слушай, спасибо, это обалдеть просто, какой сюжет. Супер. Ладно, спасибо.